Глава 24. Назад в Иерусалим. Хотя Китай находится очень далеко от Иерусалима, один из удивительных фактов истории состоит в том, что Святую Землю с Китаем связывает вот уже более двух тысячелетий одна дорога. Согласно некоторым преданиям, этой дорогой благая весть пришла в Китай, быть может, уже через несколько десятилетий после смерти и воскресения Иисуса. Семь столетий назад известный исследователь Марко Поло проделал путь в Китай по той же дороге. Этот важнейший путь давал возможность травам, пряностям, разным драгоценностям попадать в Китай, а кроме того, новым верованиям и армиям захватчиков наводнять его пределы. С другой стороны, Иерусалим выступал в роли центра вселенной, из которого китайские товары расходились по Европе, Северной Африке, и Ближнему Востоку. Европейская знать поражалась, увидев впервые тутового шелкопряда, самую замечательную тварь, вывозимую из Китая. Она-то и дала имя этому пути — шелковый путь. В наши дни народы, живущие вдоль древнего шелкового пути, слышат благую весть меньше других народов мира. Колыбель трех величайших религиозных твердынь – ислама, буддизма и индуизма, вставших на пути распространения Евангелия, находится именно здесь. Более 90% неохваченных благовествованием народов мира живет вдоль великого, шелкового пути и в ближнем зарубежье Китая. Два миллиарда жителей Земли обитают в этом регионе планеты, не зная благой вести о том, что Иисус умер за их грехи и что Он – единственный путь в небо. В 20-х годах 20 -го века Бог воздвиг церковь под названием «Семья Иисуса», которая пешим ходом понесла благую весть из Китая в Иерусалим. Верующие назвали свою миссию «Назад в Иерусалим». Однако миссионерством среди народов Азии и Ближнего Востока занимались и другие китайские церкви. Члены церкви «Семья Иисуса» Основанной в 1921 году в провинции Шаньдун верующим китайцам по имени Цзэн Дянь Ин считали, что все они обязаны продавать свое имение и раздавать другим членам семьи. Лозунг церкви «Семья Иисуса» обобщал в пяти словах их завет с Иисусом и аскетический образ жизни: жертва отречение, бедность, страдание, смерть. Их цель была возвещать благую весть, переходя из одного места в другое. Образец общинного образа жизни и глубокая христианская любовь членов семьи Иисуса поражали многих наблюдателей и привлекали всех, кто ищет ответы на сложные жизненные вопросы, а также бездомных, нищих и презренных. Много слепых и нищих вливалось в семью Иисуса, получая жизнь вечную во Христе. Церкви семья Иисуса умножались, но вместе с тем умножались их страдания. Зачастую, когда церковь семья Иисуса вступала в новый город, Навстречу им выходило все население, чтобы избивать, оскорблять и издеваться над ними. Однако подобное сопротивление не останавливало их, и во время благовестия всегда находились люди, которые бросали все и следовали за Иисусом. К концу сороковых годов в Китае насчитывалось уже более ста общин «Семья Иисуса», численностью примерно в 20 тысяч человек. Многие верили, что Бог призывает их отправиться пешком в Иерусалим, благовествуя и проповедуя, чтобы Царство Божье утверждалось во всех народах. Через много лет, пройдя тысячи миль, группа преданных проповедников Благой Вести оказалась в пограничном городке Кашгар, сын Дзяне, на северо-западе Китая. Осенью 1995 года я проповедовал в одном собрании в Центральном Китае. Господь возбудил во мне высокое стремление сделать частью Его замысла то, чтобы послать множество китайских христиан в индуистские, буддистские и мусульманские страны в качестве служителей-миссионеров. Я поставил перед слушателями цель – искать водительство Божьего. Я призывал не только продолжать настоящее служение, но и расширять его горизонты, чтобы благовествовать в сопредельных с Китаем странах, до сих пор не охваченных проповедью. Как-то в старой книге о движении «Назад в Иерусалим» я нашел один гимн, и сейчас я пел его со слезами на глазах. Вы взоры на запад свои устремите, на нивах созревших работников нет. О сердце Господня не огорчите своим безучастием, нарушив завет. Пусть слезы ручьями из глаз наших льются». Пусть Божья роса орошает нам грудь. Мы выше поднимем знамена Иисуса И выйдем на запад заблудших вернуть. Последняя битва все ближе и ближе, И трубы тревожнее и громче звучат. Быстрей облекайтесь в оружие Божье, Чтоб души заблудших не ринули в ад. Кому-то уж смерть постучалась в ворота. Весь мир побеждается мерзким грехом. И честно трудиться, вот наша забота, чтобы выдержать смертную битву со злом. С надеждой и верой мы выйдем на битву, И все, даже семьи свои отдадим. Свой крест мы поднимем, и после молитвы «Домой все отправимся, в Иерусалим!» Воспевая этот гимн, я обратил внимание на одного старца в собрании, который был явно растроган. Он плакал, едва сдерживая рыдания. Я не знал его и связал его слезы с темой проповеди. «Белобородый, седой старец», медленно вышел вперед и попросил Слова. В собрании воцарилась почтительная тишина. И он стал рассказывать. «Меня зовут Симон Дзао. Я служу Богу. восемь лет назад я и мои сотрудники написали эту песню, которую ты только что спел» все были замучены за веру в Иисуса. Он продолжил. «Я был одним из руководителей движения «Назад в Иерусалим». Мы прошли пешком через весь Китай и всюду благовествовали. Наконец, в 1948 году, после многих лет страданий, мы дошли до пограничного города Кашгара, в Сынцзянь-Уйгурском автономном районе. Мы остановились на некоторое время, рассчитывая оформить визы для путешествия по Советскому Союзу. Конечно, мы испытывали страх и тревогу, но вместе с тем и приятное волнение в ожидании будущего путешествия. Но нам не удалось покинуть Китай. В те дни... Китайская Красная Армия под руководством председателя Мао захватила Синьцзян. Границы были закрыты сразу же. В стране была установлена жесткая диктатура пролетариата. Всех руководителей нашего движения арестовали. Пятерых из нас осудили на 45 лет каторжных работ. Все братья уже давно Умерли за решеткой. Выжил только я один. В 1988 году, через 40 лет каторги, меня освободили. Ради цели, которую мы поставили перед собой, то есть ради благовестия по пути из Китая в Иерусалим, я провел на каторге 40 лет. Все собрание было потрясено. Мы сидели с открытыми ртами, многие плакали. Я попросил Симона Дзау, «Дядюшка Симон, пожалуйста, расскажите нам еще». Он продолжил. «Когда Господь поставил перед нами эту цель, мы с женой были женаты, всего четыре месяца. Моя красавица-жена была уже в положении. Нас обоих арестовали и бросили за решетку. Жизнь в тюрьме была невыносимой, и у жены случился выкидыш. Он отер слезы и продолжил. В то время коммунисты расправились с многими миссионерами и новообращенными китайцами, в первые месяцы своего заключения в 1948 году я видел мою дорогую жену только два раза, да и то издали, через решетку. Больше я ее никогда не видел. Ко времени моего освобождения, сорок лет спустя, моя драгоценная жена была уже давно у Господа. Слушая это, мы все рыдали и верили, что стоим на святом месте, в присутствии Господа. Я спросил дядюшку Симона, «Когда вас освободили из тюрьмы в 1988 году, вы все еще мечтали в сердце о походе в Иерусалим?» Он ответил на мой вопрос песней. Сколько лет дуют свирепые ветры, В который раз собираются тучи, И ледяные дожди не дают нам рассмотреть жертвенник Божий. Тот жертвенник Божий, откуда возносятся наши жертвы. Сокрушенные сердцами плачут наши старейшины, Разбрелись во все стороны стада Господни. Горькие слезы, исторгает лютый ветер. Куда же ушел, добрый пастырь? Куда ушли воины Божьи? Куда же они ушли? Куда ушли? Куда? После того, как дядюшка Дзао немного отдохнул, я спросил его снова. Дядюшка Цзао, вы все еще... Храните эту мечту в своем сердце. Он продолжал пение. «Иерусалим, ты в моих мечтах, Иерусалим, ты в моих слезах. Я искал тебя и нашел тебя в пламени жертвенника. Я искал тебя и нашел тебя в израненных руках Иисуса». Мы скитались по миру горя, Мы скитались по миру сует И брели в направлении Своей небесной отчизны. Долиной смерти сорок лет. И я разучился плакать. Иисус расторгнул узы смерти. Иисус пришел, Чтобы нам открыть стезю ко славе. Ради нас, былые посланники, проливали кровь и слезы. Так исполним призыв Божий. Он говорил, и голос его дрожал. Каждый вечер на протяжении сорока лет я обращался на запад, к Иерусалиму, и плакал Богу. О, Господи! Мне никогда не дойти до Иерусалима, на своих ногах. Наше мечтание осуществилось, мы не достигли цели. Отчи Небесный, прошу Тебя, воздвигни новое поколение китайских христиан, которые не пожалеют жизни, чтобы благовествовать по пути в Иерусалим, в место, откуда и начали возвещать Благую весть. Я взял его за руку и уверил, Движение, которое возникло в годы вашей юности, не остановится. Мы продолжим его. Эти слова пролились бальзамом на его истрадавшееся сердце. Он встал, возложил на нас руки и благословил из Евангелия от Луки, 24 глава, 46 по 48 стих. Так написано.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 Крестный путь обогрен кровью мучеников. Пронесите Евангелие Иисуса Христа через мусульманские страны до Иерусалима. Обратите свой взор на Запад. Это собрание стало поворотным пунктом моей жизни. Я вдруг понял что Бог передает пылающий факел из рук этого дорогого старца китайским домашним церквям, поручая исполнить этот великий труд. Еще до того собрания Господь положил мне на сердце образовать миссию назад в Иерусалим. Но после выступления Симона Дзаву это стало главной целью моей жизни. Я предельно ясно понял, что китайским домашним церквям суждено сокрушить последние духовные твердыни мира, дом Будды, дом Мухаммеда и дом индуизма, и возвестить славное Евангелие всем народам перед вторым пришествием нашего Господа Иисуса Христа. Надо иметь в виду, что когда мы говорим о миссии назад в Иерусалим, мы не ставим Иерусалим нашей конечной целью, мы не собираемся там на Великую Конференцию. Иерусалим был отправной точкой для евангелизации две тысячи лет назад, и мы считаем, что эта евангелизация, пройдя через все страны, должна закончиться в Иерусалиме. Наша цель – благовествовать не только в Иерусалиме. Мы хотим проповедовать во всех странах, городах и селах, не охваченных благовестием, по пути из Китая в Иерусалим. Цель миссии «Назад в Иерусалим» в настоящее время является основной целью всех домашних церквей Ассоциации Синим. Это незаурядный проект». Это главное направление и центр всей нашей деятельности. Мы говорим об этом за завтраком, обедом и ужином. Мы постоянно молимся об этом, просим Бога послать тружеников на Божьи Невы и удалить все преграды. Мы видим наши мечты исполнившимися. Несколько лет назад старейшины Ассоциации с ним молились о своем участии в миссии «Назад в Иерусалим». Мы тогда объединялись, и все сети домашней церкви, вошедшие в объединение, указали численность служителей-миссионеров, которых они обязались подготовить и послать за границу. Когда сложили эти цифры, получилось 100 тысяч. То есть в будущем мы намерены послать за пределы Китая сто тысяч миссионеров. Более глубокие исторические исследования показывают, что имелось три основных шелковых пути из Китая. Лучше всего известен путь, что берет начало в Сиане и проходит через Среднюю Азию и сердце исламского мира. Второй – Знаменитый торговый путь шел по Тибету через Гималайский хребет в Бутан и Непал, а затем в Пакистан, Афганистан и Иран, сливаясь с главной дорогой в Иерусалим. Третий шелковый путь пролегал по юго-западу Китая, где в наше время живут неохваченные евангелизацией национальные меньшинства. Оттуда он направляется в Южный Вьетнам, а затем на Запад, в Лаос, Камбоджу, Таиланд, Бирму и Индию. Этот путь проходит через центры современного буддистского и индуистского миров. Внимательно рассмотрев эти факты, старейшины домашних церквей согласились с тем, что Бог призывает нас отправиться с благовестием по этим трем основным путям. Святой Дух уже призвал несколько сетей домашней церкви трудиться в определенных провинциях. Например, в одной из этих сетей уже имелось много миссионерских семей, работающих в районе Тибетской автономной области. Для них... Полем миссионерской деятельности, естественно, стал путь через буддистский Тибет. Другая сеть в течение многих лет занималась благовестием среди национальных меньшинств, живущих на юго-западе Китая. Большинство этих племен просачивается через границы Китая в сторону Вьетнама, Лаоса, Таиланда и Мьянмы, то есть Бирмы. Эта сеть возложила на себя ответственность за евангелизацию на юном шелковом пути. Мы отдаем себе отчет в том, что эти народы, мягко говоря, не приветствуют Евангелие. Мы хорошо осознаем, что, например, народы Афганистана, Ирана и Саудовской Аравии – вряд ли станут принимать благовестников на своей земле с распростертыми объятиями. Мы также понимаем, что для плодотворного миссионерского труда нужны соответствующая подготовка, знание языков и культурных навыков, а также финансовая поддержка. В наши дни сотни китайских христиан Готовясь к служению на миссионерских полях за рубежами Китая, изучают иностранные языки, такие как арабский и английский. Мы начали понимать, что 30-летние страдания, гонения и пытки, пережитые домашними церквями Китая, стали хорошей школой для нас. Господь отлично подготовил нас. К миссионерскому труду в странах исламской, буддийской и индуистской культуры. Однажды, когда я выступал на Западе, один верующий христианин сказал мне, ⁇ Я уже много лет молюсь о том, чтобы эра правления коммунистов в Китае закончилась, и христиане могли жить в свободе. Мы же... Молимся иначе. Мы не молимся против нашего правительства и никогда не проклинаем его. Мы знаем, что Бог имеет власть не только над нами, но и над всеми правителями. Пророк Исаия возвещал об Иисусе. Владычество на раменах Его. Это слова из книги пророка Исаии, 9 глава, 6 стих. Бог использует правительство Китая для своих замыслов, формирует характер своих детей и воспитывает их согласно своим целям. Мы не молимся против той или иной политической системы. Мы молимся лишь о том, чтобы в любых обстоятельствах угождать Богу. Дорогие братья, не просите Бога, чтобы прекратились гонения. Не просите облегчить наше бремя, просите его укрепить нас, чтобы мы могли все перенести. Тогда мир увидит, что Бог с нами и в нас, когда наша жизнь будет отражать его любовь и божественную силу. Вот истинная свобода. Никакая исламская, буддистская или индуистская страна не причинит нам таких страданий, которые бы мы не перенесли в Китае. Худшее, что они могут сделать с нами, это убить нас. Но за всем этим стоит лишь одно. Мы получим обещанные награды в славном общении Господа нашего во веки веков. Миссия «Назад в Иерусалим» – это не армия с пушками и всевозможным оружием. Миссия «Назад в Иерусалим» – это и не армия блистательных и опытных инструкторов. Это и не команда элегантных и знающих профессионалов. Миссия «Назад в Иерусалим» – это армия бедных китайцев закаленных в горниле страданий, которые им пришлось перенести за многие годы гонений и лишений ради Евангелия. С мирской точки зрения они бедны и вид их невзрачен, но в духовном мире они смелые воины Иисуса Христа. Мы благодарим Бога, что Он избрал не мудрое мира, чтобы посрамить.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 1 глава, с 27 по 29 стих. Бог призывает тысячи воинов домашних церквей подтвердить свидетельство собственной кровью. Мы пойдем за рубежи Китая, чтобы понести Слово Божье исламским, буддийским и индуистским народам. Тысячи наших братьев и сестер во Христе готовы умереть ради Христа. Они хотят увидеть множество спасенных душ, но также пробудить спящие церкви на Западе. В прошлые века сотни западных миссионеров проливали свою кровь на китайской земле. Их пример вдохновляет нас посвятить себя Господу и пойти с благой вестью туда, куда Он Поведет нас. Многие наши миссионеры будут схвачены, подвержены пыткам и замучены ради Евангелия. Но это не остановит нас. В огненных 30-летних страданиях Бог очистил не только нас, но также и наши методы. Например, мы будем организовывать поместные общины члены которых смогут собираться по домам и только. Мы не станем строить церковных зданий. Это даст нам возможность благовествовать более действенно, более конспиративно и с большей эффективностью использовать все наши ресурсы на евангельское служение. Некоторые на Западе выступают против нашего миссионерского служения за рубежом Китая. Они предлагают нам оставаться в Китае и приобретать для Христа свою страну, а потом уже отправляться на благовестие за рубежом. Этот не слишком логичный довод я отражаю с помощью простого вопроса. Почему ваша страна посылает миссионеров Всякий ли в вашей собственной стране является спасенным? Если мы откажемся посылать миссионеров до тех пор, пока не закончим работу здесь, то мы никогда не обойдем с Евангелием весь мир. На самом деле путь Божий для нас таков. Не только приобретать души в своем доме, но и посылать новых тружеников, на Нивы Божьи по всей земле. Поверьте, наша цель – проповедовать во всем мире, и эта цель включает благовествование и в Китае. Одно нисколько не противоречит другому. Я считаю, что для китайской церкви лучший способ бодрствовать кроется в постоянной устремленности ее к всеобщему благовестию. Когда верующие христиане думают о служении Господу и погибающим душам, Бог благословляет их, и церковь не дремлет. Когда же мы служим себе и судим друг друга, побеждает сатана, и церковь превращается в бесполезное, непригодное орудие. Мы знали с самого начала, что дорого заплатим за миссию назад в Иерусалим. Я говорю не только о финансовых средствах. Я говорю о множестве братьев и сестер, которым предстоят страдания на пути к намеченной цели. Многим не понадобится обратный билет. Они уже никогда не вернутся в Китай, чтобы встретиться снова со своими любимыми. Мы также понимаем, что миссии «Назад в Иерусалим» потребуется большая финансовая поддержка. И хотя наши церкви очень бедны, мы уже собрали десятки тысяч долларов для поддержки наших миссионеров. Подобно македонским церквям, множество китайских христиан отдали буквально все свое имение – Ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия. ибо они доброохотны по силам и сверх сил. Я свидетель. Это слова из второго послания к Коринфянам, 8 глава, второй, третий стих. Китайская церковь готова платить цену. С момента выезда из Китая в 1997 году на меня возложена ответственность за подготовку миссионеров и реализацию миссии «Назад в Иерусалим». Когда первые 39 миссионеров покинули Китай в марте 2000 года, арестованы были все, кроме троих. Однако они не утратили желание благовествовать. После освобождения они снова молились и нашли другой путь перехода границы. Через год за рубежами Китая было уже более 400 китайских миссионеров из домашних церквей. Они служили Господу более чем в десяти государствах. Шлюзы начали открываться. Каждый посланник миссии «Назад в Иерусалим» проходит подготовку по нескольким основным предметам. Их учат. Во-первых, как страдать и умирать за Христа. Мы исследуем все, что говорится в Писании о страдании, и преподаем историю народа Божьего, который жертвовал собой ради благовествования во всем мире. Во-вторых, мы учим, как свидетельствовать о Христе. Мы учим свидетельствовать о Христе в любых обстоятельствах, в поездах, в автобусах и даже в полицейских фургонах по пути на место казни. В-третьих, мы учим, как бежать ради Христа. Мы знаем, что иногда Господь посылает нас в тюрьмы для свидетельства о Нем, но мы также считаем, что иногда сатане хочется отправить нас за решетку, чтобы прекратилось служение, исполнить которое нас призвал Бог. Мы учим своих посланников особым навыкам, например, освобождаться от наручников и выпрыгивать со второго этажа без особого ущерба для себя. Всему этому не учат в нормальной богословской семинарии и в Библейском колледже. Если вам когда-нибудь случится посетить одно из мест, где мы готовим посланников миссии назад в Иерусалим, то вы убедитесь, как серьезно мы подходим к Божьему поручению. Вы увидите, как люди, заведенными за спину руками в наручниках, прыгают из окон второго этажа. Другого не дано, когда мы призваны сокрушать стены, препятствующие мусульманам, индуистам и буддистам, познавать сладость общения с Иисусом. Когда старейшины ассоциации с синим, узнали о том, каким чудом Бог вывел меня из Китая, они назначили меня своим уполномоченным председателем, чтобы говорить всему миру от имени китайской домашней церкви. Старейшины Ассоциации Синим написали мне следующее письмо. Нашему возлюбленному брату Юну, близкому другу Господа Христа и человеку, исполненному Духа Силы Божьей. Перед Богом ты, как колесница Израиля и конница его, ты несешь в себе победоносное послание утверждения Царства Христова. Дорогой брат, Бог через комитет старейшин Ассоциации с ним от имени китайских домашних церквей назначают тебя уполномоченным представителем за границей. Бог показал тебе водительством своим и господством, что душа есть основание благовестия, строительство церкви, средоточие его, а подготовка тружеников на нивах его, плацдарм, откуда Царство Божье может расширяться во всех направлениях, достигая всех народов и племен, чтобы всякое место, на которое ступят стопы ног твоих, было в удел наследия твоего. Вперед к мусульманам, индуистам и буддистам Европы, Америки, Африки, Австралазии и Азии! Мы молимся чтобы Господь дал тебе мудрости и силы, чтобы проповедь твоя была наделена небесной властью. Подобно факелам, которые Самсон привязал между хвостами трехсот лис, пусть твоя проповедь пылает всюду, куда ты обратишь стопы твои. Да поможет тебе Господь исполнить святую миссию, которую Он поручил тебе» благовествовать племенами и народам по пути назад в Иерусалим, пока последний ученик Христов не прибавится к Церкви, и невеста не будет готова приветствовать возвращение Господа Спасителя, Иисуса Христа, чтобы все царства мира сделались владением нашего Царя. Наша святая цель состоит в том, чтобы он стал царем во вовеки вечные. Мы готовы сотрудничать с детьми Божьими по всему миру, служа друг другу духовными дарами, чтобы исполнить святое поручение от Бога. Дорогой брат Юн, таково убеждение всех служащих Божьих и старейшин ассоциации синим, да укрепит тебя Господь для исполнения цели, поставленной перед тобой, да поведет тебя за собой и откроет путь в дальние страны. Мы и все наши сотрудники – твоя твердая опора, да исполнится благая воля Божья вскоре, на земле, как на небе. Аминь. «Твои сотрудники во Христе и старейшины ассоциации синим».